у нас, ребята, реакция. Я думаю, про что снять реакцию. Так вот, я думаю, то что снять реакцию на какой-нибудь сектор газа. А потом узнал то, что есть золотой ключик. Я смотрю красный помидор. Ну и что? Но, но я ни на него не подписан. Вот, акт первый, акт второй и акт третий. Мы сегодня посмотрим реакции на все акты. А перед тем, как мы начнем, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Ведь у нас уже 27 подписчиков. А вы все знаете то, что чтобы выздоровел, нужно набраться 100 подписчиков. Я тогда -то буду чаще появляться в роликах. И еще на 1000 подписчиков у нас стрим. Да, стрим. И, я... и Костинов нам покажет лицо. Да, Костя? Он умолчал он ее. Он, ну и еще на 1000 подписчиков у нас, у нас в вкладках сообщества. И вы, и вы будете чаще меня видеть. Также подпишитесь на мой телеграм-канал и ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Буду долго тянуть. Погнали. А что они говорят? Я, я не слышу. Будет. Ну да. Начинать. А свои. <свят> а. а. ты Ты <свят> да. Не будет а, а ты своих жадный? Нет. Чего? Чего поставить? Своих? Мы местные. Чего поставить? Сейчас полиция. Да, будет. Почему? Спали, занимай. Надеюсь, меня не забанит. А, это красный помидор. Ребята, показать лицу красного помидора. Это лицо красного помидора. И так, чтобы вы знали. Ничего не понятно, ребята. Серьезно, ничего не понятно. Блин, как же так могло получиться? Это же был мой лучший сотрудник. Мы с ним столько лет работали в Охопок. Странно, что так получилось. Так, это попозже. Услуги хакера. Так, это очень интересно. Надо будет позвонить, полететь. Ой, школьник. Как найти? Вот я Ой, красный помидор и шкало ну, Представляете вообще что? Где? Как их искать? Где их можно найти? Я не понимаю, как его искать. вообще? Да. Это Марат из мафиози, наверное, на нем. Заставил меня убить Артема. Придется все это, наверное, убивать, иначе у меня каранты. Ну, хорошими друзьями были сходжимы. У всех судьба разная. Мне, конечно, очень жаль. Но, ну, так бывает. Так жизнь бывает. Постой. Они в магазине. Спалим цену. Тут вводится цена 2 рубля. А тут 1 с и 7. А тут полтора рубля. тут 1 рубль 4 рубля. А тут 6 рублей 7 копеек. А что? Я а! А что я сказала? Как... Ты не... а. сейчас оплатил да, Ты с ума сошел. В общем, мы уже из города. В смысле? Да, да, карте, да. Так, тут еще красный раз помидор сделал золотой ключик в мы его посмотрим, но после лезал твой ключ как третий. Поэтому смотрите этот холг до самого конца. А ну, Вася. Они такие что происходит. Дра-ра. Слушай, а где ключ там? У тебя уже. Я его не брал. А где добрыня? Я что-то не его не вижу. О, давайся. Давай на пробежку. А где добрыня? Я не вижу его. Дай на пробежку. Где добрыня? А, а, а. Э -э -э -э. Я встал. А вот такой что сапой Ой-ой-ой... Слушай, а ловко ты это придумал. Я должен изначально не понял, молодец. Под подберите этого беспом беспомощного. А я сказал, подберите. А я, на он на автобусе уехал. О, бабушка. И мужики. Ой, позор! Что произошло? как же его найти? Наверное, только хакеру обратиться. Надо позвонить. Куда же он делся? Наверное, исходился в воздухе. Да, это я. Это я, твой постоянный клиент. Хотел спросить. Ты же знаешь все пилинги милинги, да? Хорошо. Давай. А, замусили себе водички. А. Сейчас он его найдет, и мы узнаем, где он. А то я, я, я баб.. А то я баба боюсь, то, что он испарился. Где он? Где он? Тебе стоит поторопиться. А вдруг? его подобрали Ребята, все трюки вы выполнены в этом а -а -а. фильме не специально. Надо да, в этой реакции не специально. Я, я, я знать. Алло. Алло, Мишань, слушай, я тут да, нашел э -э какую-то круглую штучку, но Влада тут нет. Что это? Ребята, когда они найдут Влада, я вам сообщу. Так, это в красный помидор замаскированный? А, да. А, ребята, короче, оказалось то, что он прятался за деревом. Видите? А теперь смотрим, о, могли бы сценарий. Да, Арсём объясняет, почему он не хочет сниматься. Оля заходит к хакеру. А, общая хак... актерская игра. Когда классик ок, сняли реакцию. Абсолютно все, когда ключик закончился. Коля объясняет, почему нужно было идти в коврик. Когда новый акт выходит раньше, чем обычно, просто паша. Теперь посмотрим, кто до меня снимал реакцию. Реакция золотой ключик. Так, поиск. Ага. дубль 2 реакция золотой ключик помидор нет ребят я кажусь первый кто снимает это видео а на этом все не забывайте подписываться на канал ведь на 100 подписчиков я выздоровлю я буду сниматься чаще в роликах еще ссылка на телеграмм в описании и на вконтакте тоже и ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями всем пока